Но есть люди, которые, особенно молодое поколение, у которых излишняя сексуальность, излишние гормональные всплески, невозможность реализовать себя где-то на другом поприще, которые имеют скажем так, достаточно скучную, но в то же самое время работу, которую они боятся потерять. У них это потребность, необходимость в экстрим войти. И вот каждый входит в экстрим в меру своих возможностей. Кто-то идет по горам лазить, да, это у кого скажем так страх смерти, смерти немножко фрустрирован, а у кого страх смерти очень высок, идут вот на такие мероприятия, чтобы была возможность выплеснуть энергию, но в то же самое время не пострадать особо, а только так не удара себе ощущениями опасности, ощущениями драйва, ощущениями принадлежности. Да? Не судите таким человеком уровень сознания, которого болтается где-то между астральным и ментальным телом, то не проконтактировав с человеком лично, я его сглазить не могу. Для этого мне нужно хотя бы с ним поговорить по телефону, то есть установить с ним хотя бы ментальную связь. Ментальная связь предполагает астральная, астральная влияет на эфирные тела. То есть таким образом можно, но если я человека не знаю, сглазить я его не могу. То есть я могу завидовать, например, Али Борисовне Пугачевой сколько угодно, но пока я с ним не проконтактирую, мой глаз на нее не повлияет. Да? это понятно. Вот. Поэтому люди, скажем так, достигшие определенного успеха, достигшие определенных высот, вполне обоснованно стараются ограничить себя естественно, своим защищенным кругом, чтобы не быть подвергнутым вот, этим, вот этой вот напасти. Потому что основной причиной глазом всегда является зависть. Зависть ⁇ это очень сильная эмоция, которая человеком, который завидует, порой даже неосознаваемо, Она им даже не контролирует. Подружка твоя может всячески желать тебе всего самого хорошего. На словах? Да. Причем на очень искренних словах. Более того, она может сама в это верить, что она желает тебе хорошего. А как человек, ограниченный или воспитанный скажем так, в определенных христианских тенденциях, она никогда в жизни всегда себе не признается, что она тебе завидует. Просто у тебя есть, а у нее нет. А поскольку она твоя подружка, она считает себя ровней тебе. И она не понимает по этой причине, потому что вы ровны. почему у тебя есть, а у меня нет. Но она никогда в жизни об этом не признается. Наоборот, она будет говорить, что она очень за тебя рада. Ты, доверяя человеку, подпускаешь его близко к себе. Вы формируете единое энергоинформационное поле астральное эфирное, и по этому полю идет пробой от тебя к ней. Почему? Наоборот, от нее к тебе. Почему? Потому что ее эмоция сильнее, чем твоя. Эмоция негатива всегда сильнее, чем эмоция позитива. Природа человека влечет его козлу. Это закон. Эмоция негатива всегда сильнее эмоции позитива. Во-первых, прежде всего своей долгосрочностью. Позитивная эмоция проходит быстро. Получается, что ненависть как эмоция сильнее, да. чем любовь? Да. Знаете, Хотелось бы, чтобы Потому так. что ненавидим мы всегда... Как вам сказать? Сейчас я слово правильно. Я всегда считала, что любовь... Нет, самая сильная, это, да, иллюзия. Это... это иллюзия. Угу. Любовь проходит. Ну, она бывает любовь всё, проходит быстрее, чем ненависть. Если <с ненависть зародилась, она будет значительно дольше по времени. Во-вторых, любим мы всегда, как правило, за что-то. А ненавидим мы всегда, как правило, за все. Но мы же не всегда можем объяснить себе все, что касается любви, за что мы Никогда любим. не можем себе объяснить. Человек, который впадает в состояние любовь или ненависть, теряет остатки разума. Поэтому Болею, объяснений не здесь нет, и никогда не будет. Ментал отдыхает в этот момент, он идет на покой, когда человек влюблен. Когда проходят страсти, ты можешь уже проанализировать. Между страстью и любовью огромная разница. Огромная разница. А мы говорим о любви и о ненависти, как о силах, которые достаточно пролонгированы во времени. Потому что страсть, она возникла, вспыхнула и пропала. Максимальное время страсти это 9 месяцев. Страсть 9 месяцев, не больше. Да? Дальше уже любовь. Или не любовь. Ну, 9 месяцев ⁇ это эмоциональный период отношений и чувств. Ненависть всегда дольше. Во-первых, потому что такова природа человека. Ненависть захлестывает его полностью. Ненависть не дает ему увидеть в человеке что-то иное, кроме того, что он ненавидит. То есть в любом случае и любовь, и... любовь тоже не дает увидеть что-то иное, пока она не пройдет. Но любовь проходит быстрее, чем ненависть. Это закон, так устроена человеческая природа. Поэтому человек, который ненавидит подспудно, ненавидит подсознательно, он всегда это делает достаточно мощнее, чем тот, кто любит то есть даже подсознательно. И поэтому подружка, которая испытывает вам подспудное чувство ненависти, а зависть- это именно ненависть, ненависть за человеческую несправедливость, ненависть за себя, несчастную такую и так далее, всегда будет энергетически сильнее вас. Поэтому все эти моменты надо всегда отслеживать. Как правило, мы достаточно внимательный человек отслеживает это практикой. Да? Поговорил с подружкой, вечером разругался с мужем, да? связь прямая, если ты ее, конечно, увидел. Поговорил с подружкой, сломался мобильный телефон, да? побеседовал с подружкой в кафе, разбил машину сразу после этого. То есть, ну, Прямейшая связь, три-четыре да? таких эпизода, и не заметить этого невозможно, человек завидует. Предъявлять обвинение ей в этом совершенно бесполезно. Потому что это чувство, которое сильнее ее, тем более, что она его не осознает. Поэтому, к сожалению, здесь один и единственный способ. Прекратить общение любым возможным способом. Потому что ненавидеть ее так, как она вас ненавидит, вы все равно никогда не сможете. Дальше с глаз бывает... Также у достаточно энергетически сильного человека, когда он вам вслед желает что-нибудь. Это, этот процесс тоже строится на ненависти, именно на ненависти, особенно тяжел цыганский сглаз. Ложится, как правило, очень тяжелый порчей, всегда тяжело снимаемый. Почему? Потому что цыганский сглаз это больше, чем просто энергетический пробой. О нем мы поговорим немножечко позже, когда будем говорить о прочих и проклятиях. Тогда мы коснемся и цыган в том числе. Таким образом, энергетический пробой, который называется сглаз, выражается, проявляется в нескольких стадиях. Первая стадия это резкое изменение вашего состояния, то есть изменилось настроение. И уже на этой первой стадии, как грядущий насморк, вы уже можете определить отследить его, вычислить его наличие. В этом случае надо быстро каким-то образом да, подкачаться энергетически, вам в частности, который знает базовое состояние, я есть, у вас есть матрица, это быстро включиться в матрицу, быстро подкачаться энергетически три минуты и вы здоровы. И тогда с глаз не пройдет дальше. Если вы по причине невнимательности этим не воспользовались, то тогда у сглаза есть движение вниз. Да, то есть оно идет от астрального к эфирному и далее к физическому телу. Начинается физическое недомогание. Вот если пробой уже прошел в физическое тело, то возникает именно физическая болезнь. Еще пока не функциональная, но в симптоматике она уже вам себя покажет. Тогда надо быстро помочь организму подпитаться энергетически но именно уже физической энергией, выпить много воды, принять контрастный душ, да, то есть чтобы возбудоражить организм, принять несколько пакетиков или таблеток витамина С или съесть там целый лимон с сахаром, то есть дать организму возможность систему саморегуляции подхлестнуть. Да. Те знания по стихиям, которые приобрели на семинаре по здоровью, тоже вам в данном случае в помощь. Но я все таки учу вас быть более внимательными к себе, нежели чему справляться с такими напастями. Помните, внимательность к изменившемуся самочувствию, изменившемуся состоянию эмоциональному, это залог вашего успеха. Где внимание, там и энергия. Если вы вниманием своим отследили свою изменившуюся эмоцию и вспомните мои слова, что это не просто так, что вы сейчас словили с глаз, и именно сейчас вы можете именно сейчас от него избавиться, то вы себя спасли впоследствии от очень многих проблем. Но с глаз, как и простуда, он не держится долго. То есть как простуду мы лечим за 7 дней, так и с глаз, даже если он пролез на уровне физического тела, он тоже излечим за 7 дней. Кто же является группой риска для сглаз? Группой риска для сглаза, прежде всего, являются физически ослабленные люди больные которые не могут отслеживать свое эмоциональное состояние, ибо точка внимания их сконцентрирована только на своем физическом теле. Человек, который болен и постоянно фоново испытывает чувство боли в физическом теле, ему уже, поверьте, не до эмоций, потому что боль стягивает всю его точку внимания. Кто еще подвержен с глазу? Дети. Дети они невнимательны по своей природе, почему? Потому что их точка сборки гуляет по всему окружающему миру. Она считывает информацию с окружающего мира и только не на себе, где угодно, только не на себе. Вот поэтому конечно, они подвержены. Именно поэтому детей всегда берегут, детей всегда уводят подальше от нищих больных, серых, убогих, юродивых бабок, просящих милостыню, от цыганок, от добрых родственников и знакомых, ути-пути какая деточка, возьми конфеточку, деточка к вечеру заболевает, да? то же самое, система, зависть, зависть и ненависть к вашему уже собственному счастью, то есть завидует он вам, а хлопочет за все это ребенок. Значит, сразу вам хочу сказать, что крестик и Христианское крещение, христианское причастие с глаза не спасает. Сразу вам как бы даю информацию, чтобы вопросов на эту тему больше не было, что крестьянска церковь защищает своего адепта от смерти, а от всех прочих напастей она его не защищает. У нее нет такой специализации, не, не стоит у нее такая задача. От смерти спасет, а от всего прочего нет, спасайся человечен. Далее, кто еще подвержен сглазу? Сглазу подвержены люди эмоционально неустойчивые, эмоционально разбалансированные сами. То есть это женщина, скажем так, в интересном положении. То есть это понятно, что она всеми силами старается защитить себя, защитить ребенка по той же самой причине, что у больного человека у него все свое внимание сконцентрировано только на своем физическом самочувствии и ни на чем другом. А и, и, и мнительные да, мнительные и не очень образованные люди. То есть те люди, чья точка сборки находится однозначно на уровне физического и эфирного тела. Вы знаете, нет у меня статистики, ничего не Если могу Если эмоционально неустойчивый, тот да. да. Я думаю, что во время приступа возможно, да, во время приступа они в группе риска. А так, я не знаю, среди моих знакомых очень много людей в этой, в этой, в этой стадии проходящих, да, я не замечала за ними. Но Правда, это мои ученики, у них достаточно большой опыт взаимодействия с миром. Вот, я не думаю, что они такую мелочь, как с глаз пропустят. Но среди моих учеников такого не наблюдалось. Не наблюдалось. Там проблемы, какие похрыща, да, они да там были, вот, а такая мелочь нет, это наспер, да, практически встряхнулся и пошел, ну в том случае, если ты это заметил. Вторая по сложности проблема с которой на уровне энергоинформационники, с которой может столкнуться человек, это так называемый вампиризм. И он точно так же можем его, как из глаз, разделить на две категории, групповой и индивидуальный. Групповой вампиризм очень похож на сглаз, который мы с вами сейчас только что оговорили на примере Майдана, только имеет более пролонгированный эффект. Ты подключаешься к определенной системе, подключаешься к определенной группе людей, но являешься для этой группы всего лишь энергетической батарейкой. Например, эгрегор свежесозданный, он хочет выжить, он хочет сформировать себя и заполнить собой как можно больше пространства, для того, чтобы выжить, для того, чтобы вырасти, ему нужна энергия. Энергию эгрегориальным структурам всегда дают только люди. Это источник питания. Они не умеют питаться ни животными, ни природой, ни стихиями, ни прочими энергетическими ресурсами. Им нужна астральная энергия человека, то есть эмоции. И чем больше эмоций ты отдаешь на какую-то определенную идею, чем больше эмоций ты отдаешь на какую-то определенную мысль тем больше ты ее кормишь, потому что вместе с эмоцией ты отдаешь самое дорогое, то, что у тебя есть, время. Вампиризм групповой, он бывает как бы двух категорий, специально сделанный и неосознанный. Специально сделанный этим занимаются, как правило, сформированные эгрегоры, например, эгрегор фан-клуба какой-нибудь звезды да, или эгрегор фан-клуба какой-нибудь какой там футбольной команды. Собственно говоря, вся, вся та же симптоматика. Люди не могут жить, не отдав эмоцию на эту систему. То есть это становится правильным для них очень значимым фактором. Хоть килограмм эмоций в день, но отдать. Иначе их начинает разрывать, иначе их начинает томить. Они жить не могут, чтобы раз в день не зайти на сайт любимый они не могут жить, чтобы раз в день не поплакать над песней любимого певца, то есть это становится зависимость. Поверьте, в случае с групповым вампиризмом это выражается как зависимость. Еще называется это подключка, да, это называется еще внедрение, программирование, но нет, внедрение и программирование это система уже более высокого порядка. Мы говорим сейчас чисто о эгрегориальном вампиризме, для которого человек нужен не как проводник силы, а как просто источник питания. И